Вот, накидываем на крючок 4 оборота. Раз, два, три, четыре. Вторую резинку скручиваем двое, натягиваем и все 4 оборота скидываем на, на резиночку. Конец резинки скидываем на крючок. Это была последняя разноцветная резинка. Накидываем ее на, на столбик. У нас получилось по 6 столбиков занятых. Теперь Берем две резинки, одну резинку накидываем вот сюда, вторую вот так скручиваем, накидываем на ну, вот так вот так наискосок. Берем еще две резинки, одну накидываем вот на противоположный столбик первого столбика, проводим через середину резиночки вот этой, которую мы сделали. Захватываем эту резинку, скручиваем и надеваем на другой столбик. У нас получился вот такой хрестик. Дальше нам надо сделать еще вот таких вот хрестиков. Крестиков. Скручиваем и надеваем. Сейчас немножко спала тут, резинка слетела.